Всем привет! Нашел школьника, который научит играть меня в Brawl Stars. за 15 рублей. И ему 11 лет. Я притворился, что это топовый аккаунт я выиграл у блогера. И хочу научиться на нем играть. Так, чтобы не сливать кубков. К сожалению, в я не записал геймплей. Но зато записал голос. Геймплей на экране я вставил просто, чтобы не было скучно. Кому интересно, ставь лайк и смотри до конца. Там переписка. Алло, привет. Здравствуйте, все. Да, так. Меня, меня хорошо слышно. Да, вас хорошо слышно. Сейчас я вас брал, ставьте, добавлю, в друзья. Давай. Угу. Ну, вы вообще прям ничего не умеете в игре или что-нибудь хотя бы умеете, нет? Ну, у меня там это, во дворе друзья играли, я у них смотрел. Ага, хорошо. Сейчас. Кидаю вам запрос в дружбу, примите его в Бравл Старсе. Угу. Вот это фип, пай, как-то, да? Да, да, да. Все. Все вас приглашаю в комнату. Заходите, принимать. Отлично. Так, умеете управление там ничего этого не знаете? Как а -а -а. управлять? Ну вот я знаю, что он ну, там ходить, стрелять, вот это вот эм, ультовать. Эм, там еще говорили, как-то можно автоматически стрелять и вручную как-то. Да, сейчас я вас научу всему. Ну. Выберите Нани, пожалуйста. Это такой робот с одним глазом. Сейчас найду его. Угу. Вот. Да, хорошо, отлично. Нажмите на бойца. Нажал. Угу. И слева внизу кнопочка «Испытать» синий. Нажмите на нее. Ага, нажал. Вот, вы попали в тренировочную пещеру, сейчас я расскажу, как управлять, потом пойдем играть с нормальными людьми. Хорошо. Слева синяя. Мы можем еще создать это там, дружескую игру или какую, там с ботами. Да? Да, да можно с ботами. Вот, я не знаю, с... мне кажется, с... лучше с игроками, с реальными. Ну, хорошо. Так, ну вот я тут хожу, тут роботы какие-то... Вот. А справа внизу есть красная кнопочка не а На ней просто Один 11... раз на нее нажмите Я не вижу красную кнопочку тут. А... Сейчас Красный а, Значок С прицелом таким, как стрелять А, все, да Я просто а, Нажмите не на него стреляю. один раз Да-да-да, стреляю вот. Это автоматическая атака, то есть это самонаведение. Угу. Вот. А если его покрутить, вот, то получается будет траектория стрельбы и можно наводиться самому. А угу. на вроде я понял, как. Вот. А еще есть желтая кнопочка, такая же примерно. Если много настрелять, и заполнится вот этот сильненький значок желтым, угу. можно также навестись, и будет э, ута. Так, ну, Это супер удар. И какой он здесь? Здесь э, на этом персонаже будет робот, который можно управлять. И если врезаться за него два врага, то он взорвется. Угу. Ну, сейчас я попробую. Так. Вот. Полетайте там, поуправляйте, попробуйте. Ну, я уже попробовал сейчас. Угу, <смех> вот. Так, ладно, мне надоело. Давайте куда-нибудь в другое место. Ну все, пойдемте в столкновение играть. Так, я вышел. Теперь <смех> давайте мне должен, да, или как? Кнопочку готово нажать. <смех> сейчас ищется матч. А я еще хотел на не попробовать. Давайте следующую игру на Леоне попробуем. Хорошо. Ну там просто очень высокие кубки, там, мне кажется, тяжело будет играть. Ну вот сейчас низкие кубки, нормально будет. Угу. Так, нам нужно собрать вот эти вот ящички, они нам дают усиление. А вообще цель какая здесь? Здесь лучше а ящички собирать или убивать? Остаться последним из врагов, из команд. Ага, понятно. Вот Сейчас вот, вправо-то зажмем. Чё, вот лучше собирать вот эти вот, или если есть возможность, то лучше убивать противника? Лучше, наверное, убивать противника. О, Отлично. Да. Ну я собирать. просто нажимал, оно убилось. Ну да. Так. Это сам наведение. Понятно. Так... Вот он стеночку построил, в принципе. А, я вот вообще как бы играю всегда в одиночное. Ну можно в здесь... одиночное, можно в парное. А вот здесь, здесь надо как помогать друг другу постоянно, да? Ну да, если кто-то умирает, то нужно скорее бежать куда-нибудь в кусты, чтобы вот, не убили. Да, все, мне кажется, это топ-1. Если кто-то умирает, нужно бежать в кусты и ждать 15 секунд. И я возражусь тогда, если я умер. Понятно. А вот кусты проверять еще надо, да, мне говорили? Да. Здесь могут в кустах, может кто-то сидеть. Угу. О, нифига себе уже 17 штук. Ну, все, у него три штуки, мы, наверное, выиграли. Так, а вот роботов стоит их убивать. Мне тоже, потому что там друзья играют, они их убивают, и там быстрые... Ну, роботы... роботов нужно убивать, когда много вот этих вот зелененьких усилителей. Потому что с них а. падает три зелененьких штучки. Ну, вот а, эти. а так они а это. Когда у тебя мало этих зеленых ну, штук, так... то его тяжело убить, да, получается. Да, это сильно долго и могут забрать роботов быстрее. Uh -huh. Так, все ну вообще это как бы бусты или бланки называется ну там кто как называет. вот у леона ульта это а вот видим. Что, что лучше здесь у меня пассивки есть Магодезные силы. Ага. тут леон Сейчас... восстанавливает тысячу силы или движение на 24 быстрее мне кажется лучше восстанавливает жизнь угу. Ладно. Во время ульты, во время невидимости. Если так. подходить за Леона сильно близко к врагам, то невидимость спадает. И они видят. Ну ладно, пойдемте. А ты вообще а... как хорошо играешь там? Ну прям отлично, да? Ну не знаю. Ну так, наверное, средний уровень для сейчас. Угу. Но Для этого времени это средний уровень. Собираем банку. Так, а что я вот вижу, тут у него как-то урон по-разному наносится. Это почему? А это если вплотную подойти, вот он кидает вот эти вот ага. штучки, и сколько попадет, такой урон. А, ну это как этот, Эль Прима, он вблизи бьет сильно, как бы, да? И им тоже, если вблизи бить, то ну да. будет больше урона. Да. М, понятненько. так Такс. Так, вот он, Кольт, но у него больше так, банок. Я сейчас попробую так, это ручным. Так, ну да. Все, он убежал.